Доброго времени суток, уважаемые зрители и слушатели информагентства «Ледокол». Сегодня 1 мая 2023 года. И мы в Саратове на площади революции будем собирать интервью у граждан. Ну, теперь это площадь театральная называется, но когда-то она называлась площадью революции. Надеюсь, интервью будут интересные, потому что тут происходит какое-то... Детское мероприятие, вот, послушаем родителей и пришедших. не только праздник, но и еще и праздник. Каждое соревнование для нас праздник, и поэтому мы должны стараться и сами показать. Ой, даже Ленина включили. Короче, КПРФ устроили автопробег. И пиарятся словами Ленина. Но зато все на иностранных тачках, на дорогих достаточно. Вот они такие современные. О, к Думе подъезжают. Да. Ну и, как всегда, все за счет Советского Союза выезжают, свою пиар-компанию продолжают. Добрый день, это информагентство «Ледокол», меня зовут Анна. Что вы можете сказать о сегодняшнем празднике? Мир, труд, май. Как это? Да? Сегодня весь социалистический, коммунистический союз отмечает во всем мире праздник благодаря Революция, которая совершилась в нашей стране и в том числе по всему континенту, разошлась. Вот. К сожалению, сейчас некоторые люди забывают, что есть такой праздник 1 мая. А что это 1 мая дает? Это борьба трудящихся. Говорит о том, что люди должны сплотиться, рабочие, крестьяне, и объединяться за права защиты рабочих, за защиту сельхоз предприятий, за науку, за все, что касается благ нашего человечества. Поэтому сегодня наша компартия организовала автопробег, посвященный этому великому событию. И это дань уважения нашим предкам, кто создал такую великую страну, как Советский Союз, в том числе, как и у вас, футболочки красивые. Вот. Ну и что хочется пожелать, чтобы молодежь обращала внимание на те идеи, которые возлагает эта партия, и будем к этому тихонечку стремиться. Как говорится, мир трудной. Но это было в 19-20 веке, а сейчас есть у нас какая-то интернациональная солидарность? Конечно, у нас есть молодежные организации «Левое движение», «Левый фронт», «Комсомол», «КПРФ» и другие, «Надежда России», «Русский лад», Хорошо, в чем заключается борьба всех этих организаций за права трудящихся. И в чем вообще должна выражаться борьба трудящихся за свои права? Кто нарушает их права, товарищи? Режим, который сейчас в таких условиях люди выживают. Режим это что такое? Капиталистический режим. Так. Но ваше как бы, правление партии выражает поддержку этого режиму? Какую поддержку? Мы наоборот боремся за... Где? Где Геннадий Андреевич Зюганов в Москве. сказал, нет, в Москву где Геннадий Андреевич сказал, что даешь фабрике рабочим, <сас> землю крестьянам, а пока... далой капиталистов. Вот нет, мы он... с вами понимаем. А большинство он людей. Путину не Путину руку жмет. Сейчас я это. А в его лице всем капиталистам. <сас> и России, <сас> и мира. Нет, что-то вы не то говорите. Капиталисты вот. везде одинаковые. Капитализм Сейчас. везде одинаковый. Борис, пока ты еще. Ну, а что я могу сказать? Но у нас тоже не все согласны Потому что, правда, не одна Я Друга, слышала, перебью, мама. извините, то, что в прошлом году был большой раскол в партии да? да, я не знаю, я же как остался в партии, так и у меня есть руководство И я, как говорится, с руководством партии, я согласен я, я потому что не хочу шагать не в ногу. А вся партия шагает в ногу, и если я даже и не согласен, мне приходится шагать с ними в ногу. Ну, понимаю. Но сейчас по факту молодежь в вашей ряды особо не стремится. Это играет на ностальгии пенсионеров? Я не знаю. У нас мы берем не количество, мы берем качество. У нас зато с каждого члена партии индивидуальный спрос. То есть каждому дается индивидуальное задание, которое он выполняет. А не так, чтобы, как единоросы вот просто братья толпой, вот так, мы их тысячи человек, они даже друг друга не знают. Мы все зато знаем друг друга в лицо и по имени-отчеству. Партия – это большая семья, которая объединяет многих товарищей, несмотря на свое социальное положение. Будь ты бизнесмен, будь ты обычный студент. Поэтому… средств производства… Нет, ну, какие то вы провокационные вы вопросы задаете. С ими людьми, вы, считаете, да? вы так считаете? Ну, Нет, почему? я так, ну, Я, вот я индивидуальный предприниматель, но почему я не... Я тоже за права трудящихся. Потому что работают за нищенскую зарплату, подвинули пенсию, вот этот вот, пенсионный возраст. Мне очень много чего не устраивает. И я один, если буду сидеть на кухне, никуда не выходя, это будет устраивать всех, если все так будут сидеть. А мы просто выходим и показываем, что мы все-таки есть, которые... Тогда почему-то вопрос о том, что надо отбирать средства производства. Ну, ну да. вы, вы в партии? Мы сами партия. Ну вы да придите, декабря. мы каждый вторник проводим политучебу. Там... Я, и... я вашу политучебу каждый... Александр Юрьевич я не дал, хорошие тезисы ну, говорит. Ну, да. Мы понимаем это. Мы ну, интересны, почему сейчас мы так живем, к чему мы придем. Или пришли уже... Мы понимаем, что рядовые члены партии имеют самые лучшие намерения, но руководству вашему не верим. Ну это мы не играем в верю-не верю. Если мы не будем э, верить, мы верим в наш У нас есть в партии. устав в партии. По вопросом веры это вон туда. Ну Светится. да. Это вот туда. Это вы сейчас сказали, что вы не верите. Кто кому верит, вы кому не верит мы не доверяем. Вот, это уже, руководству. это уже другое. Потому что оно предало трудящихся в 96 м году и до сих пор никто не ушел. Почему мы ушли у нас? То Геннадий Андреевич ушел. Да почему вы все время Геннадий Андреевич. Но он же. Геннадий вошли Андреевич видел. это. Это стержень, на нем вся партия держится. Если, а, вы, то есть, вы, если, если он, он сейчас. Если Геннадий Андреевич это. Если Геннадий Андреевич это. Зариновский отойдет в мир иной. То партия тоже развалится а вот это Или не, будете это на розетку будет... его воскрешать Как э, ЛДПР а это, это, не, это неизвестно Что будет, потому что не дай бог Чтобы это все случилось Все мы Енадий Андреевич не Вы да. сейчас видели автопробег? Я видел а почему это не идиотизм? Вы просто жрете бензин и машете красным флажком? Нет, мы не привлекаем. А что, ну, что вы сейчас делаю? начинаете обживать? вам до свидания разрешите. День добрый, меня зовут Аркадий, информагентство «Ледокол». Какой сегодня день? Сегодня день 1 мая. Мир, труд, май. Лозунг в СССР. Отлично. А с чем связан этот праздник? У нас лично свои семейные праздники. У нас дочь развилась в этот день. Вот у двойной праздник. Я говорил, что вся страна будет отмечать день рождения нашей дочери. Ну, поздравляю тогда вашу дочь. Помимо того, что это Международный день солидарности трудящихся в борьбе за свои права. А вот Как вы считаете, то, что в 19 веке расстреляли эту рабочую демонстрацию в Бостоне, и из-за этого появился этот праздник, сейчас рабочие также не защищены перед правящим классом? Смотря в какой стране, и что понимать под рабочими. Вот. Ну, рабочие, трудящиеся, неважно в какой сфере. Ну, почему же неважно? У нас был целый класс профессиональных рабочих, нас пролетариат. Сейчас как-то об этом мы очень мало слышим. По-моему, это очень важно. Но, насколько я знаю, за определение пролетариат – это люди, лишенные средств производства, вне зависимости от того, чем они зарабатывают на жизнь. Вы знаете, нас в школе учили немножко по-другому. Мы с вами люди разного поколения. Хорошо. Но как вы считаете, сейчас и рабочие, и вообще трудящиеся в целом, они защищены от произвола работодателя или нет? В некоторой степени да, в некоторой степени нет. То есть те страны, где работают законы, они, естественно, защищены. Есть профсоюзы, которые защищают права и интересы рабочих. Все. Хорошо, спасибо за ваш ответ С праздником еще раз, до свидания Добрый день, это информагентство Ледокол Меня зовут Анна Скажите, какой сегодня праздник? 1 мая, день труда Так, ну вот сейчас у нас вопросы по поводу трудящихся Как сейчас их положение по-вашему? Трудящихся? Да Ну, я бы не сказал, что у них хорошие ситуация у трудящихся. У служащих хорошая, а у трудящихся не очень. А вы разделяете? То есть трудящихся это вы имеете в виду только рабочих? Нет, ну люди трудятся в различных сферах, но труд определяется разными показателями. Вы же понимаете, вот я, например, родился в Советском Союзе да. и воспитание получил советское. Поэтому у меня как бы социальные закладки произошли по определенным принципам, логическим и порядку. Я в данном то, что я сейчас вот наблюдаю, они немножечко не соответствуют моим, ну, как определить. Если у нас медицина стала услугой, если воспитание детей, это тоже стало воспитательно-педагогически, это стало тоже услугой то мы, как мы можем определить, если люди раньше в этих сферах можно было назвать их как интеллигенция, mm -hmm. то в данном случае сейчас это понятие практически к данному э, людям данных профессий практически не подходит. Но, Изменилась да. ситуация. Изменилась очень сильная ситуация. Поэтому трудящихся ситуация, я считаю, пока не очень. То есть... Те основы, допустим, тех же профсоюзных движений многих самообъединений, они сейчас очень слабо выражены. Ну и поэтому ситуация такая. Но сложная ситуация. Мы живем в сложное время, ребята. Поэтому угу. сейчас говорить о том, что 1 мая люди работают, стараются на своих местах, трудятся. Угу. Вот и все. Но адекватно. Оценка труда. У нас вот с адекватностью оценки труда, к сожалению, очень плохо. Вот все Я понимаю, о чем вы говорите, а как вы думаете, есть какие-то подвижки к лучшему? Вы следите за новостями о каких-нибудь забастовках или что там у нас происходит? У нас очень тяжело за этим следить, потому что информационно-медийная часть нашего, как бы, общество, она сейчас немножечко в пригашенном, я считаю, состоянии, поэтому вы ничего не узнаете. Ну, тоже верно, не поспоришь, это надо искать информацию еще. Ну, надо еще говорить, что та информация не всегда бывает той, которая, скажем, там есть. Чаще медиа, может быть, ее как-то препарируют. и, Извините. Ну, Фильтруют определенные вещи, поэтому человек, который смотрит уже картинку, он видит уже мнение как минимум трех человек. Это оператор, журналист и монтажер. Давайте начнем с этого. Документальное кино исчезло как таковое. То есть документалка, то есть репортажи живые с мест тоже практически ушли. Вот вы сейчас очень большая редкость. Первый раз вижу. Ну, мы, мы блогеры. Ну, молодцы, молодцы. Но мы, опять же, не от государства. Я понимаю, я понимаю. Я поэтому спокойно так и с вами согласился. Я тоже умею оценивать людей. Я, наверное, здесь достаточно давно живу. То есть можно сказать, что у нас в обществе есть классовый конфликт, но он пока не явно выражен, приглушен, так сказать. И неизвестно, когда это вырвется. Я думаю, конфликта как такового и нету по большому счету. Вы знаете, вот мое ощущение, что конфликт, он, скажем так, больше искусственно делается. То есть определенными силами, то есть, он, он, то есть надо понимать просто, как бы, где конфликт, в чем. Ну, хоть, ну, в самом положении, то, что у нас неравенство доходов, нищета основной это части населения. Это вот, да, основной конфликт у нас, он единственный в этом. Но у нас же все, как бы, то, что мы называем государство, оно у нас, как бы, вот, уже воспитало то поколение, даже я не скажу, что несколько поколений абсолютно сегрегированных вот, людей по, вся, по, по, по всем, по многим принципам и показателям. То есть есть касты прикасаемых, есть неприкасаемых. То есть у нас, в принципе, нет как такового. Я считаю, что у нас вообще феодальное государство, ребят. Не капитализм, не социализм. Это феодализм. Просто у него законные, вот то, что написано в Конституции, рамки и все остальные вещи, они просто прописаны именно просто ну, вот, в такой форме, чтобы... Чтобы все оставалось настолько стабильно в том состоянии, которое находится в последние, допустим, 20 с гаком лет, которые я наблюдаю. Вот и все. То есть, ну, что страшного может быть? Ну, еще что-то. 90-е мы пережили, еще живем и спокойно. Как бы. Все равно люди живут, трудятся и живут своей жизнью. Другое дело, что нам все время пытаются вот, все всегда, нашу жизнь каким-то образом изменить и наклонить ну, в другую сторону, скажем так. Просто, а мы пытаемся всегда... Вот, куда, вот. Мне очень нравится в этом отношении Михаил Жванецкий. Вы знаете, помните знаете такого человека? Помню, хотя особо и не слушала, но вот интересные вещи говорил. Абсолютно. Великолепный писатель. Я считаю, что вот как о его владении словом и некоторые скажем так оценки ситуации которые происходили когда он был жив о чем он говорил я просто вспоминаю эту очень показательную передачу дежурной по стране вот. и вот там если посмотреть допустим ну там не полениться посмотреть несколько подряд каких-то передач, взять несколько лет да потому что она долго очень шла там по-моему 2002 по 2013 с перерывами тогда сюда но все темы, которые обсуждались, вот именно вопросы с улицы, допустим, которые задавали э, Жванецкому еще, как он отвечал, я думаю, ничего не изменилось. Вот я просто лучше, чем он, сказать не смогу, извиняюсь, ну, потому что, ну, я не могу сравниться. То есть лучше ацитировать, я не, не настолько память уже работает, ребят. Но вот если вот конкретно к тем вопросам, что вы говорите, у него можно ответ, услышать все ответы, по большому счету. Очень много, поверьте мне. Потому что нельзя огульно что-то к чему-то, у нас очень много хорошего, у нас есть люди, которые на самом деле хотели бы, но у нас всегда пошел путь по, скажем так, деградации, отрицательному отбору. Первое, что из того, что уничтожили образование медицины, с чего я и начал, как бы, да? то есть дискредит, дискредитация полностью определенные Хорошо. прослойки населения. А как вы считаете, вот... Дискредитация образования, развал системы в стране, он произошел почему? Может из-за того, что произошла контрреволюция? Нет, нет, нет, нет никакая не контрреволюция. Просто... А что же тогда произошло? Объясняю, объясняю, люди, которые были когда-то на ролях партийной, те же самые партийные номенклатуры, комсомольская номенклатуры, они заняли рулевые точки, где воздействия и в принципе по определенным инструкциям, которые до сих пор в принципе некоторые используют, давайте не будем отрицать это. Вот, потому что все, что сделано баллонской системой, все это самое, это пришло с Запада. То есть полное поклонение западным стандартам. То есть вот из-за из этого, то есть, вот они взяли эту основу вот. 90-х, и они до сих пор не могут от нее никак отказаться. Крутит, вертит, и ничего хорошего из-за этого Хорошо. нет. Хорошо, а ради чего это произошло? Ну, ну, для того, что именно для того, чтобы атомизировать общество. Население. А для чего это происходит тогда? Ну, быдлом удобно управлять. Для чего им управлять? Для того, чтобы оно правильно себя вело. <смех> а не раз <смех> Я не понимаю, о чем вы спорите, потому что это одно и то же разными словами, в общем-то. Ну, Прибыль, э, нефть как люди. Понятно, да, формулировка? понятно, но уже э, нефть. Лю, люди работают. Нефть это для того, чтобы прибыль частная, капитал. Вы, у вас вопрос такой, первый момент какое самое сейчас страшное можно сказать вот проблема ермо которое может человек вот в принципе на себя ощущать кроме уголовной ответственности ну так ипотека что это значит ипотека она же что это это принцип это что мы берем это кредит. кредит это кредитная система которая оттуда же и пришла и внедрена к нам именно кредит по тем был Не основным было. инструментом капитала давно вот момент появления финансового капитала Вся эта кредитная система, она как раз и порабощает людей, и относительное абсолютное обнищание трудящихся, оно тоже у нас тут. все как по заветам Маркса в этих Ну, если говорить по, по, в плане классовой борьбы, которую вы хотите угол, такой, наверное, да? Ну, согласен, что есть определенные, как бы, похожие, то есть, ну, скажем так, параллели того, что было, начиная еще, скажем так, до Первой мировой, начнем оттуда, потому что это проще считать. И то, что сейчас существует, сравнивая Европу и, скажем так, царскую Россию, то, что сейчас у нас происходит, всю, всю, весь исторически, если правильно, перелопатить, то... Я говорю, опять же, есть много очень интересного, очень полезного и нужного, а есть откровенно вредноносные вещи. Но э, в любом случае, история не, не имеет слагательных отношений. Все, что, если просто есть вещи, если, как всегда, пользоваться из положительный опыт и отрицательный опыт, надо всегда уметь правильно им пользоваться. То есть делать правильные выводы. Мы, у нас, к сожалению, у нас, мы наступаем в наши. Да, опять наступили на те же грабли и, и не один раз, и не один раз И не один раз Почему? Инерция э, террора И закручивание гаек Еще существует э, Вообще, скажем так, в эволюции человека Как таковой Давайте не будем друг друга обманывать Мы все обезьяны, мы биологический вид Вот если а нас совсем по прямому Мы отличаемся тем, что мы думаем здесь, а не здесь Нет, абсолютно я с вами согласен Читайте Сергей Вячеславович. Вы про кого? Савельев. А, Профессор а... Савельев. Понятно. Антинаучный фашист. Абсолютно Фашистов нет. Но... Мы не да что не фашист. Благодарю. Добрый день. Это информагентство «Ледакол». Меня зовут Анна. Скажите, что за праздник сегодня? Сегодня 1 мая, день трудящихся. Так. А что для вас это значит? Вы сейчас трудитесь? Сейчас я работаю репетитором, поэтому можно сказать, что праздник для меня тоже, но мне кажется, это больше относится к старшему поколению, мои родители, моя бабушка с дедушкой. Вот их сегодня точно нужно поздравить, я считаю. Ну, вы тоже как бы вступаете в трудовую деятельность, и что вы от этого ожидаете, как сейчас там ситуация на рынке труда? Ну, конечно, есть свои сложности. Я думаю, мы все с этим сталкиваемся, что, возможно, не всегда наш труд оценивается по достоинству. Нужно как-то уметь э, заступаться за себя, за свой труд и как-то поддерживать друг друга в этом. Так, хорошо. А почему вот такие противоречия, в принципе, возникли между работником и работодателем? Можете ответить? Ну, потому что капитализм, ответ тут вот один короткий. У всех своя страна. Ну, в общем-то, да, мы согласны с вами. Вот. А слышали, например, про новый закон о платформенной занятости, то есть, точнее, законопроект закон называется «О занятости населения». И там будут отрегулированы э, права платформенных занятых, которые в Сбермаркете, допустим, или в Яндексе работают. И у, у них будет статус не такой, как у трудящихся по трудовому кодексу. Нет, не слышала. Не слышала. Нужно будет изучить. Есть, для таких, как вы, тоже платформы создаются... Для репетиторов? Да. Ну И да, есть, есть такие. С моей, с моей да, в Яндексе да. тоже есть. Короче, так уж у меня же тоже по репетиторам работает. Да. А да, что? Через платформу теперь все будут mm. Ну там, в частности, будет продолжительность рабочего дня устанавливать платформа. Они как сейчас, 40 часов по трудовому кодексу. Вот. Что еще спросишь? Как вы считаете, права трудящихся сейчас нарушаются или у трудящихся все в порядке? <свист> а, ну, конечно, есть некоторые нарушения. Я, например, до сих пор недовольна по поводу повышения пенсионного возраста, потому что я считаю, что это вообще очень неправильно. Но это достаточно ожидаемо было. Как вы считаете, надо пассивно все это принимать или что-то делать, как-то объединяться? Ну, а в нашей стране, если какие-то объединения начнутся, то не сказать, что они долго продержатся по определенным причинам. Конечно, надо объединяться, так сказать, не просто кто влез в только дрова на основе какой-то идеи, на основе какой-то практики, да, я согласна. Если есть хороший лидер и люди, которые готовы отстаивать свои позиции, тогда да. Но у нас не сказать, что таких людей много. О, вот интересный вопрос. Вокруг какой силы или, может быть, личности могут объединиться люди, как вы думаете? Я не хочу отвечать на этот вопрос, потому что я свои политические позиции немножко... Боюсь высказывать на камеру. Хорошо. Понимаем. <связь> Добрый день. Это информагентство «Ледокол». Э, Меня зовут Скажите, какой сегодня праздник? День <связь> труда. 1 мая. Так, а что вы можете сказать о положении трудящихся сегодня? О положении трудящихся? Те, кто хочет работать, работают с удовольствием. И, в принципе-то, не жалуются ни на что. А те, кто не хочет, конечно, там и материально плохо, там и э, морально плохо. Понятно, что им все не нравится, и начинаются жалобы, начинаются слезы. А тот, кто работает, он работает. И все нормально. Ну, вы так думаете, А в принципе, сейчас много мошенничества и обмана со стороны работодателей. Зарплаты, в общем-то, низкие. Это вы этого и не видите. Знаете, насчет мошенничества, это не праздник виноват, не май виноват, не труд виноват, не что-то другое. По-моему, это надо просто заняться этим как следует властям, и все будет нормально. Я так думаю. Ну, трудовой кодекс у нас пока действует хотя и через раз вот недавно приняли такие поправки о платформенной занятости то есть рабочие которые заняты на платформах как например яндекс они будут иметь особый статус и под это можно подвести почти любых самозанятых то есть не оформлять по трудовому кодексу а на более худших условиях. Это я, я ничего я... не могу сказать. Я в этом деле что-то не очень знаю, понимаю не и так далее, да. Думаете, поэтому. И уже и не работаю, а потом я пенсионерка, работаю, я, я что-то за этим и не особо служу. Ну, вы что-нибудь можете сказать? Нет, нет, нет. Противоречие труда и капитала оно сохраняется до сих пор. Я пенсионерка, я не вижу. Я занимаюсь другим, собой, детьми, внуками, поэтому для меня этот вопрос не актуален. Ну, а детей вы воспитали, как трудись на дядю не жалуйся? Детей я воспитала трудись, самое главное трудись. А кем трудиться, за какие деньги? Нет, трудиться зачем? Не Это уже другое дело. Почему они у меня получили хорошее образование, дети, они хорошо трудятся, они уважаемые люди. Поэтому я, например, здесь я довольна детьми. Надеюсь, и внук мы также воспитаю. Ну, спасибо. Пожалуйста. Добрый день. Это информагентство Ледокол. Меня зовут Анна. Скажите, какой сегодня праздник? 1 мая. Мир тут май. Хорошо. А вот спрошу все-таки про ваш значок, чем вы занимались, что это значит? Ну, сегодня мы раздавали георгий слеточки в честь наступающего праздника Дня Победы от гражданской патриотической сектора, находящий при э, Саратовской государственной юридической академии. Хорошо, а теперь вернемся к празднику труда. То есть сейчас это трудовые права, борьба за трудовые права, да. это актуально? Конечно, актуально. Я считаю, что пролетариат всегда э, будет ущемляться. классовая борьба будет э, всегда идти, идти и будет продолжаться. Угу. То есть вы как будущий юрист на стороне трудящихся? Получается? Конечно. Я считаю, что каждый госслужащий должен быть в первую очередь на стороне народа, на стороне пролетариата и на стороне классов неправящих. Кто-нибудь сейчас? Аркадий? Да я человек хочу похвалить за хорошие мысли, пока он не начал работать в этой сфере. Как начнет, наверное. Да извините. я просто тоже коммунист. Я за вас голосовал. За нас вы не голосовали, мы не. Участвуем. Мы не КПРФ. А, нет, мы не КПРФ. Нет, они туда ушли. Так вот, а как считаете, может дело не в том, что каждый служащий должен быть за трудящихся, а трудящиеся должны объединиться и вместе и со служащими и вот эту вот систему подавление переформатировать и отобрать средства производства наконец капитала ну безусловно средства производства они конечно должны принадлежать больше народу а не людям которые просто владеют так сказать землей это правда но землей заводами насчет того гослучай народ я так скажу что гослучай это такой же народ вот поэтому мы все мы в одной лодке и мы должны вместе быть бороться. Именно. И не только вот мы вот тут в России, мы все вот всей планетой должны в одной лодке понимать, что наша лодка летит с огромной скоростью по, по космосу, и нам на ней пока еще жить всем вместе. Да. Если мы ее сейчас развалим из-за интересов капитала, то ничего из этого хорошего не будет. Ну конечно. Очень приятно. Добрый день, это информагентство «Ледокол», меня зовут Анна. Скажите, какой сегодня праздник? Первый мая день весны и труда. Так, А вот как вы думаете, сейчас это актуальный праздник, то есть в плане борьбы за права трудящихся? Ну, во-первых, он не только актуальный, но сейчас и сейчас есть. трудящиеся борются за свои права. Ну и, соответственно, у нас есть выходной сегодня. Mm -hmm. вот, вот мы с собакой гуляем, Его зовут Фонд. Так что у нас все хорошо. Ну, а в целом в стране, как вы думаете, все хорошо с положением трудящихся? Ну, есть определенные, как говорится, трудности, но куда без них. Ну, по, по крайней мере, мы стали жить лучше, чем, скажем так, лет 30 назад. Это я по себе знаю. Вот. Так что как-то так. Ну, что еще скажешь? Вы знаете это сегодня такой теоретический вопрос это вы мыслите категориям 19 века капитал там вот. в целом все очень относительно вот. да. сравнить как говорится то что было сто лет назад и сейчас это совсем большая да. большой разницы а разве сейчас не капитализм вы знаете вы сами знаете ответ на этот вопрос что написано в Конституции Российской Федерации у нас чисто воды капитализм Собака, Тогда почему сейчас стало лучше? Чем лучше? Ну, во-первых, улицы стали поприличнее выглядеть. Я, по крайней мере, Во-вторых, как говорится, есть возможность mm -hmm. получить образование. Все-таки, mm -hmm. как не крути, а два-три высших образования сейчас уже не редкость. Вот. Ну, а в-третьих, все-таки есть осознание того, что у нас не все так плохо mm -hmm. в сравнению с западным миром. Хотя нам преподносили 30 назад, что все плохо. Mm -hmm. вот. Поэтому у всех есть, практически у всех есть дачи, есть возможность купить жилье и приобрести. Но отдельные трудности, ничего ну, не встречаются, но ну, превалировать так сильно не надо. Количество, как говорится, невзгод, значительно меньше количества выгод. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, вот вы сказали про западный мир, но вот сейчас у нас по-прежнему уровень жизни ниже, чем там. Вы считаете по-другому? Mm -hmm. mm -hmm. ну, не знаю, я был в Америке, мне что-то там не впечатлило. Жить в лесу в вагончике как не очень. Вот. У нас в лесу вагончик, по-моему, только лесники живут, а там прям реально люди живут в вагончике. И строят дома из солумы. Я сам лично видел. Преподносили как последний, но да. ну, ну, уже как и как ну, их как И Ну, климат позволяет, опять же. Не, ну, вот я был как бы в опыте. Одно из западных стран, мне преподносили, что очень здорово строить дома из листьев, из соломы и там еще чего-то такого. Говорит, это очень передовой опыт. Ну и как-то я смутился, говорю, ну как бы все понятно. Да. не сильно интересно. Так что, собственно говоря, есть... да? нет, это некология. Это обычно нищета. Вот, давайте уж так скажем так. У нас все-таки дома строятся... Да? Экологические Ну да, есть такой опыт. Но у нас сейчас тоже дома, ну, студия квадратных метров. Ну, это отклонение же от нормы, понимаешь? Mm -hmm. они всегда были такие комнаты по 11 квадратных метров. Просто ну, как сейчас бы... уже есть комната 2.4 ну, и Ну что? Где? В России? Да. Ну, в России уже ну, ну. ну, и таким торгуют. Ну, что подумал, чтобы так. жить в Москве, не, mm -hmm. yeah, ну чтобы жить в Москве, там особо как бы усилить 12 полагать где можешь через 2-3 года квартиру спокойно купить, так что я знаю такие примеры из Саратов, которые туда уехали, да, все, вот, все нормально, так что это, плюсы значительно больше чем минус. Вот, Благодарим за Ваше уведение. Спасибо. Да, вашего дня. Добрый день, это информагентство Ледокол, меня зовут Анна. Скажите, какой сегодня праздник? 1 мая. 1 мая. А да. что он означает? Интересно. Первый день. Ну, не только. Это как бы день международной солидарности трудящихся был когда-то. Забыли немножко. Ну, для вас это не актуально. Вы пока в школе учитесь. Но скоро вы будете работать и столкнетесь с трудовыми проблемами. Девчонки, работать-то собираетесь? Да. Собираемся. В наеме? Да. да. Так. Хорошо, как вы считаете, наемные работники, они испытывают сейчас какие-то проблемы или у них э, все в порядке с работой? Проблемы, проблемы есть, да. думаю, да. Так. Хорошо, а какие читай. конкретно что-то можете рассказать? Не знаю, как могут быть. Что ты хотела еще спросить? Платят мало, работы много. Цены растут. Тупые. Вы это на себе замечать сможете? Родных? Ну, вас, ну да, у вас есть. Зарплата маленькая. Но важнее не то, какая зарплата, а то, сколько вы можете на это купить. Ну и цены высокие. Для зарплаты маленькая. А кто эту зарплату устанавливает, как вы думаете? Управляющие там Городом. Города? Важные персоны. Какие-то важные люди, я не знаю, о себе говорил. Кто владеет этой машиной? Вот который нам отдельности. Мэр? Мэр. Мэр не владеет. Предприниматель, наверное, предприниматель. А исходя из чего они устанавливают заработную плату? Ну какие-то предположения просто. Ну, зависит от сложности работы. Сложность э, э, государства устанавливает определенный минимум, в зависимости от этого, уже работодатель ставит зарплату, то есть меньше определенной части он не может поставить, меньше определенной суммы, а дальше уже на его усмотрение, захочет больше заплатить, заплатит. Ну, как правило, рынок определяет. То есть минимум, за который согласен работать работник, то и предлагают. Редко кому платят больше. То есть каким-то уникальным специалистам может быть. Ладно, спасибо. Спасибо. У вас, спасибо. будущие трудящиеся. Добрый день, это информагентство Ледокол. меня зовут Анна. Какой сегодня праздник? Сегодня 1 мая, Международный день трудящихся. Uh -huh. А сейчас это актуально, Международная солидарность трудящихся? Ну, определенно, определенно. Все-таки актуальность данного мероприятия несколько изменилась по сравнению со временами до 91 -го года, скажем так. Однако этот праздник все так же важен, потому что обильное количество трудящихся обитает вот в, наших, скажем, в нашей среде. А у трудящихся есть сейчас какие-то проблемы? Определенно. Это отчасти недоработка профсоюзов, касающиеся социальных каких-то выплат и льгот, защит. Плюс э, переработки – это да, это все серьезные проблемы, с которыми нужно работать и справляться. Ну, спасибо за ответы, товарищ. Не часто встретишь людей, которые разбираются. Добрый день, это информагентство «Ледокол». Меня зовут Анна. Какой сегодня праздник? Первый мая – день весны труда. Так, а что вы скажете про день труда? Как у нас сейчас положение трудящихся? Отвратительно. Подробнее, какие не проблемы. Подробнее. Не могу. Везде проблемы, везде. Зарплаты маленькие. Самая главная проблема. Понятно. А возраст ужасно, это ужасно. А есть какая-то солидарность среди рабочих? Нет, солидарности нет. А почему у нас вот так все происходит? Почему нет солидарности вокруг этих Ну, потому что нет ее уже давно солидарности. Каждый сам за себя. Ну а как вы считаете, да. должна ли быть солидарность укругляющая? Должна. должна. Я не знаю, что еще сказать, Спасибо.